Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский танк 10 уровня, Объект 260 Я не успел озвучить вообще никакую информацию но, Уже есть первый урон Ну, карта маленькая, тем более противники так по центру прям рьяно Вперед понеслись Карта Химельсдорф, игрок Андермос Прошло каких-то 40 секунд, урон уже 1293 не получается попасть по тигру. Размочили счет союзники. 1-1. Есть пробитие. Шкода. Что Шкода вообще здесь делает? Еще ромбиков, главное, выкатывается, как будто там есть какой-то шанс, что получится танкануть, да, ну, ну или просто сокращает количество поверхности, которая, да, <тех> техники, которая торчит из-за здания, ну, там, по-моему, тяжело промахнуться было бы. Счет 2-2, на горке там союзники, по-моему, побеждают, но там численный перевес, видно, что вообще там один единственный тяжелый танк противника, Поэтому непонятно, почему союзники еще там не разобрались. Ну вот, вроде, полетели, полетели там вперед. Есть еще одно пробитие по Тигру. сбоку-сбоку подкрадывается Т-28, да, удается закуслить и следующим выстрелом, ах, я хотел сказать, первый уничтоженный противник, но не проходит, альфа, 3 единицы прочности у Т-28 остается, вот, надо быть таким везучим, это я про Т-28, ну, ненадолго, конечно, ему этих трех единиц прочности хватило, Тут же там, я смотрю, Т-103 союзный его добирает. Да, вот бывает так. Стреляешь, стреляешь, урон наносишь, а уничтожить никого не получается. Да, это как? Вот уже почти тысяч нанесенного, уже тысяч. И ни одного противника в зачете. Все где-то союзники, да, там под, подковыривают, поддобирает. Но ну вот все-таки удается одного уничтожить. И есть. Открыть счет уничтоженных противников. Счет 5-7. По прочности команды почти вровень. Но там союзная команда немножко прямо уступает. Вот есть возможность еще одного противника забрать. Но не получается пробить. Счет 6-8. по здесь 430-й должен выскочить. Он летит, летит. Нет, остановился. Арта там еще умудряется куда-то выцеливать, стрелять. Да? Но на арте вообще, на, на этой карте, мне кажется, делать нечего. Иногда бывает... Есть урон по леопарду. Все, тут сейчас, по-моему. Да, оставшиеся силы попадают в окружение. Сейчас со всех сторон тут. Там еще вон кронвагон, смотрю, подкрадывается. Союзник что-то тут стоял, не знаю, мялся там у кронвагона на один выстрел. Все-таки я к тигру нет нет, а удается пробить наконец-то 260. Сколько он раз до этого по нему стрелял, да, но там все в башню и понятно, что шансов не было, но он все равно стрелял упорно. Опять тут из-под носа увели. 140-й уничтожил Леопарда. Еще две десятки противников живых. Вот сейчас хотел бы... Да? Не успел договорить. Одна должна быть остаться, но так и происходит. Остается одна десятка. Т110Е4. Самый грозный из оставшихся противников. А 260-й уже в одиночку против... Шестерых. Есть, так, конечно, рисковал здесь выкатываясь вот так бортом 260, но противник как-то не знаю там. Есть минус ИСУ 152, причем она успела выстрелить. Да еще и золотом, но пробить не получилось. Вот он едет Т110. А этот куда несется Так <смех> мимо пролетел, типа, тип, я, я ничего, я так. По своим делам. Ну, после того, когда 110-го уничтожает наш сегодняшний герой, дальше, наверное, уже вздохнул с облегчением, скажет. Ну, с остальными-то уж... Хотя нет, он, да, 51-й на почти полтыщи пробивает. Минус. Еще один противник. Чемоданов, я думаю, можно не опасаться. В живых остался, да, только артовод и тот несчастный Як-Тигр, который очень долго и методично в начале боя стрелял по 260-му, но в итоге потом, да, один раз на банане удалось ему все-таки добиться успеха. Прочность у него там на один разок выстрелит. Главное теперь угадать, где же он, где же он будет. Убежал, убежал Арта. 260 можно не торопиться. В принципе, еще 7 минут до конца боя надо да, крайне осторожно сейчас подходить к поиску. Вот получается засветить Арту. Что по пути як-тигр. Прям неудачно, да, так выезжает 260 и прям в борт на 525. А? Теперь у Арты есть шанс. Ну нет, не поедет. Не поедет он сюда, будет теперь сидеть и ждать. Надо стараться как-то объезжать. Ну, в принципе, без проблем это 260 делает и ставит точку в этом бою. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.